Здорово. Мы уже примерно через полчасиков в 16 часов собираемся на нашем Твиче. Я получил компаньона, поэтому теперь у меня действует соглашение об эксклюзивности контента, поэтому стримить пока что будем вот здесь вот, да. Заходите на www.twitch.tv. Ссылочка, кстати, есть в описании. И играйте с нами в пожилые пати игры. До встречи.